Итак, друзья, сегодня грильные истории. Грильные истории, потому что у нас появилась новая авторская, можно сказать, линейка смесей специй для гриля. Вот с гордостью, с опаской и с радостью могу с вами ими поделиться. Почему с гордостью? Потому что я долго с ними ковырялся, честно, долго. С опаской, потому что, ну, не знаю, понравится, не понравится, такой дебют, можно сказать, да? Вот, но а с... Уверенностью практически могу сказать, что вот Некоторые смеси вам прям Сто зайдут, прям однозначно Какие именно? Сейчас узнаете Сегодня у меня в планах что? Рыба Птица И курочка, и уточка И даже овощи И э, я надеюсь, что мы сегодня э, Снимем и выпустим этот ролик на Пасху, на нашу православную Пасху Поехали Итак, друзья а, рыба, ну, не просто там обычная такая, знаете, попсовая, красная рыба я бы что-то подумал, ну, всем уже надоело всякое вот это вот сиога, всякая какая-то непонятного еще, от корм бывает, да а, вот такая вот красотка, да, камбала диетически, практически и очень вкусно повелся, купил, но не мог мимо пройти откуда-то она, по-моему, даже с Черного моря, могу ошибаться что делаем? все просто берем лимонную пыль, смесь э, я делал знаете из чего? Лемон, лемонграсс тут кстати такая вот есть еще удобная штучка а, лемонграсс, черный перец а, это супер, да конечно кулик, кулик свое поле нахваливает просто так, да, потом а еще намажу маслицем и в принципе все все очень просто и на гриль буквально минут 15-20 мне даже ее даже продали с икоркой эту камбулу. я думаю будет прям самый сон самый сок Ну а дальше жарится и, и поедается. Смесь с солью, все просто. Ты даже ни о чем не паришься, все готово. Рыбка с грибами, что может быть лучше? Ну а овощи вот тут с краешку примощу. Ну, собственно, к рыбе пошла и уточка, да, с болотной тиной. Итак, ребят, ну, грибочкам-то минут 10 готовится, да, ну, всего лишь, ну, может, 15. Овощи почти готовы, но еще дотамин. да. Рыбка уже готова. Уточки еще осталось немножечко, но для курочки места не осталось, следующим заходом пожарю. Вот такая у меня уточка получается шикарная, да, с болотной тиной. Все прям отлично. Все, почти все готово. Ребята, вы знали, что бройлерная курица, почему бройлер называется? Бройл, жарить, понимаете? Жарите. А как бы проверить готовность? А вот так? Как ты еще проверишь? Мгновенный термометр. Ну, я думаю, что 74 все-таки будет готово. А уже почти готово. Холодно. Ну что, пришло время продегустировать. Я начну, пожалуй, с уточки. Mm. Сочная. Классная. Базилик. Яркий, мощный, пряный. Первый базилик, потом уже черный перец. Майран чувствую немножко. Mm. Изумительно. Изумительно. Грудка в базиликовом соусе. А еще знаете, что, кстати, я сейчас сделаю соус песто. Прям вот в этой баночке я сделаю соус песто. Что мне для этого нужно? Чуть-чуть водички -чуть и немного масла. Ну, лучше, конечно, оливковое. Прямо в баночке замешаю. И можно сюда, как, э, вот, знаете, дип-соус, ну, просто, то есть макать и кушать прикуску. Это очень вкусно. Так, ну а что же грибочки? А грибочки вот. Пожалуйста. Я прям сюда их можно выложу? Печеные, Тамленые. изумительные. Автоматически вызывает дикое слюноотделение. Черный перец. Чесночок. Это остро, но слегка. Очень вкусно. Сергей Александрович, попробуешь? так ну и переходим к самой горячей нашей фазе жареная томленая печеная рыба ой аромат лимона ой как это интересно естественно когда я их, их разрабатывал эти смеси я естественно и пробовал ну вот вот так это конечно шикарно я помню мы приехали в Феодосию лет, наверное, 8 назад, дети еще были маленькие совсем. Я пошел на рынок феодосийский и купил огромного кал калкана. И мы поехали в, в, на Солнечный, солнечный берег, по-моему, называется, да? И мы жарили буквально прямо этого калкана, прям вот, на костре, прямо такие примитивные условия. Ну, как это было вкусно, это сумасшедшее вкусно было. Очень вкусная камбала на гриле. Попробуйте, ребят. особенно с нашей смесью лимонная пыль. Рекламная пауза. Лимон. Легкая кислинка. Перец. Четкий явственный. Еще, знаете, кстати, вот этот экстракт дрожжи, который в составе почти всех этих смесей есть, он улучшает и усиливает вкус. Это тебе не химия всякой, там, ну, я не имею ввиду не глютомат, а дрожжи. Просто дрожжи которые сварили. И немножко проферментировали, как соевый, соевый соус, знаете? Он такой вот, он, приятный вкус. Вкус умами, да? И все, ничего лишнего. Слушайте, обалденно. Не могу остановиться. Очень нравится. И курочка будет чуть-чуть позже. Сейчас минут пять буквально, еще десять осталось. Так, ну что у нас? Курочка и овощи остались, да? Курочка и овощи. Давайте-ка. Ну с курочкой мне все понятно, давно уже все понятно, потому что она не может не получиться, она всегда вкусная, как ни крути. Здесь такой богатый букет. Здесь точно есть орегано, точно есть Ах, паприка. М -м -м -м. Мне кажется, это самое вкусное, что вот на этом столе есть. Ну и еще грибы. Грибы это наркотик. Овощи изумительные. полная. очень вкусно. И еще обещал вам сделать соус песто. Болотная тина, немного масла и немного кипяточку. Кипяточку у меня уже варится. Прям вот в, это, в этой баночке удобно. То есть ты наливаешь, ну, примерно одну треть, да? Конечно, идеальный он станет завтра утром, когда все э, травки набухнут, они все обженятся, они станут идеальны. <музыка> Что мы вам хочется пожелать? Чтобы ваша жизнь была такой же насыщенной, густой и пряной, как этот соус, да? <смех> практически тост уже да? <смех> рождается. Вот, э, мира вам в доме, в семье, достатка, здоровья вам и вашим деткам. Всем нам. И все будет хорошо. Я в этом уверен.